Мне, короче, какое-то новое оружие дали. Оно вот что-то пиу, пиу пиу вот так вот своим лазером, и все. Да не бойся, ты это просто лазерная указка, я тебе отвечаю. Не ссы. Да нет, не можем Это анальный зонт. Анальный зонт! Все мональный зонт! А все мональный зонт! А -ха -ха. Ладно, переигрывать не будем, но. Это анальный зонт. И мозги. А это шо цель? Не понял. А, -а, а, это тир, типа тир. Я понял. Теперь я понял. Чё тызи? Патрончики. А там че? О, склад, нормас. Это возьмем, и это тоже, и это возьмем.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 это зеркало. Веролд, come on back, you gotta see this! They got a talking horse on the TV! I had never seen nothing like... Oh, Блин, это какое-то мощное помещение У меня здесь фпс как просело Вообще, тормозит уж чего то интересно какой Чемоданы вот эти, блин, везде постоянно И фиг знает, чем их открыть Я уже всем пробовал, что у меня есть Опа стоя Там что то есть, дырки Я надеюсь, тут этих нету Которые быстрые О, Вот этот тормоз был Патрончики Че еще тут Ну, блин, все по-старому пока Ну-ка Это что за покемон там такой Блин Туда, кстати, можно зайти Мне кажется, это будет конец Игры Вот на этой штуке свалим отсюда Нормальная такая находочка Так, тут я был вроде бы, да? Да, тут я был, эти двое я помню. Так, надо их чем-то вальнуть, чтобы, блин, там просто одного вальшь, другой агрится. Сейчас попробуем. Ну, да, вот. Давай, давай, быстро, быстро, быстро. Блин, вот это я мудак. Это же не так работает. Это как быстро слить катку. Вот так.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 не моя. Так, а тут что у нас? Опасно. Газ. Ликет. Что такое ликет? Ну, пофиг. Проверим. О, зелененький. А, хп! Короче, я тупая дура. Я, короче, тут все исследовал. Не знал, что еще дальше делать вообще. И вот хопа такой посмотрел... Свой старый видос, который был до этого Есть ссылочка везде А я вот сюда-то не заходил Точнее, заходил, меня здесь вольнули Это еще в самом начале игры Тут просто бьешь одного и прибегает вторая У меня тогда не было патрончиков А теперь у меня есть патрончики Вон там стоит эта быстроногая чем мы вольнем На, жву свинец Второй А, ну я еще, да бляк ты, вот я же что, тогда особо не знал, не вник в игру. А сейчас я уже поиграл, все нормас. Ну что, будем исследовать? Блин, эти коридоры меня уже бесят. Но этот что-то как-то начинает очень сильно нравиться. О, это я. Слушай, по-моему, это самый хороший коридор из всех, что были в этой игре. Надо как-то проникнуть в двойную запретную зону. Я не знаю, как это... Набазвать. Сначала внедримся в армию. и надо переодеться в армейца. Точнее, взять его облик на себя. И будем обучаться мастерству внедрения. Так, первый. Хоп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хоп, хоп, хоп, хоп. есть, Хоп-оп-оп-оп. Хоп, хоп. Вроде пока получается. Это хорошо. Оп, хоп, хоп хоп хоп Так, это вторая запретная зона. Здесь армию нельзя быть. Надо придумать что-то другое Я придумал, я забрался на крышу Здесь я совершенно Скрытно, меня вообще никто не видит Сейчас будем перевоплощаться Вот в этого вот полицейского Вот Давай, давай А вот этого мы как пушечное мясо сейчас на него Всех сгоним, соберем Отвлечем, так сказать, их внимание от нас Мы сейчас будем Выхода нет, прыгаем с третьего этажа, не знаю, с крыши второго. Мы совершенно беспаливаем. Воруем облик мэра и идем разговаривать с этим, с народом. Ну что ж, начнем. вас, дамы и господа, хочу выразить вам особую благодарность за проявленную вами активность на моем канале. Вы просто красавчики. Э, слышь, а какого фига ты вообще так мало что-то выпускаешь? Вообще три недели сейчас ничего не было, а? Да, согласен, что-то я надыхался, но ничего обещать не буду, но я постараюсь сделать побольше контента, чтобы вас радовать, веселить, я не знаю. Это у меня пока что все, мы с вами встретимся чуть-чуть позже, пока пойду. В мусорке пусто. Что случилось? Почему я застряла в текстуре? Что происходит? Отпусти мне текстура. Я знаю. И... Хоба! Зря, что ли, в тренажерку ходила, и Пердак. Модель укради, модель отведи. Залезь ей в голову. Можете ей еще кое-нибудь залезть? Это что такое? Ты же старый дрочер, а? Что ты там смотришь? Там, блин, вообще пусто. Что? Там не вообще насрать на тебя. Чего ты стоишь? Ты-то пошли, давай. Бежит Че за... Что с этим городом не так? У них что другого места нет, что ли? Чем другим заняться, я не знаю. this sure doesn't look like the pie eating contest uh-oh uh-oh what's happening oh god please no oh oh it, it tickles <laughs> It's oh yeah right there that's the spot oh that is Блин, блин, блин, опаздываю на занятия, я же преподавать. Опять физрук набухался. Да что происходит? Девочки, опять вы его совращаете, хватит по кабинетам, быстро. Фу, вроде бы успела. Марион, а, марион, что это такое? А ну-ка, ты отсюда быстро, марион, все по местам, марион. молчать. Ну, мол, Замолчи быстро. Дымашки, быстро. Зачеты, Мне плевать не на твои зачеты, а, заткнись. Так, а, не мешай, а, не пугай меня. Сраные должники. Вот так вот с ними и надо. Что вот эти придурки понаставляли, а? В журналы с девками голыми что это гаечный ключ и э, мудаки кто из вас принес гаечный а я же вас убила точно а вот я в принципе вернулся надеюсь вам понравилось еще раз спасибо за то что вы на меня подписываетесь но это не значит что надо перестать это делать продолжайте подписываться ну и, естественно ставьте лайкосики это были, опять же, Хайди 2, которые я надеюсь, всем нравится. Всем это в плане мужской части. И Destroyal All Humans. Вполне интересная игра с инопланетянами. Можете поиграть, если, вам, если вас заинтересовало. У меня все. Всем удачи, всем пока.